Здравствуйте, друзья. Меня зовут Батима Габас. Я являюсь продюсером экспертов. За время своей работы у меня сложилось определенное наблюдение в части запусков и продвижения экспертов. И в этой связи я хотела поделиться с вами как должен работать идеальный инстаграм-эксперт. Это моя субъективная точка зрения, причем она достаточно обоснована. Почему? Потому что я лично, как продюсер, считаю, что эксперт должен работать не в холостую, а для того, чтобы реально, имея на руках технологию, реально зарабатывать на этой технологии, на этой результативности, которая у него есть на руках и в его голове. И чтобы это было максимально результативно, Ему нужно понимать, для чего его вообще нужен этот Инстаграм. Итак, поехали. На чем зарабатывает эксперт? Эксперт зарабатывает на знаниях, да, которые получил в результате обучения, на опыте, который приобрел в результате практического применения, и на тех идеях, которые он хочет применить в результате вот этого комбо знания и опыта. Ему нужно будет протестировать и составить определенную серию гипотез. Все это формируется в некую технологию или некую методику, или некую практику, которая им для него, для эксперта абсолютно понятна и дает какой-либо результат любой той или иной плоскости. Результатом каждой технологии является определенный запрос. Да, то есть если он хотел похудеть когда-то, у него был запрос, там, изменить, там, допустим, снизить вес до определенного уровня, там, и так далее, и так далее. И даже в теме похудалки, там я наблюдаю очень большое количество сегментаций, как можно разделить, кто-то хочет похудеть, там, для того, чтобы выйти замуж, кто-то для того, чтобы родить ребенка, кто-то для того, чтобы поправить свое здоровье, то есть... В одной только теме похудалки мы видим а, огромное количество разных проблем и запросов, которые есть у целевой аудитории. И вот э, в соответствии со всем этим мы, продюсеры, а, корректируем эту работу. А, у эксперта есть только технологии. И, соответственно, эксперт, он может дать этот результат для тех, людей, которые являлись а, примерно такой же, а, варились в той же самой проблеме, в которой он когда-то сам варился, и ему это дало определенный результат. Любая технология, она имеет ценность только для эксперта. Она может быть выстроена на понятном ему языке, со, со своей какой-то там сложной терминологией, но она не представляет ценности для эксперта. Ценностью для клиента она является только после того, когда эта технология будет сделана упаковано в цифровой продукт. Цифровой продукт имеет свойство разделяться на разные виды продуктов, на маленькие, на большие, на все, здесь зависит от а, запроса целевой аудитории. И здесь я вам хочу сказать, что здесь главная задача, эти продукты, а, чтобы ему приносили доход и давали определенных клиентов. С моей точки зрения это будет а, идеально происходить только в, в ходе запуска, то есть определенных действий, которые направлены на, на привлечение клиентов. Так вот, Инстаграм – это площадка для проведения запусков, шоурум для привлечения клиентов – это не сайт, не блог для полезных постов. У него нет такой задачи, как ознакомить, там, привлечь его. Задача – только привлечь клиентов. И самый лучший вариант – привлекать через определенные запуски. Весь инструментарий заточен для монетизации этого продукта. Итак, ключевые выводы. Инстаграм – это не блог эксперта для полезных и познавательных публикаций. Инстаграм – это площадка, которая настроена для того, чтобы привлекать клиентов в короткие циклы. И при правильной системе запусков Инстаграм для этого идеален. Итак, важно, мой продюсерский центр сотрудничает с экспертами, которые прошел путь проведения каких-то индивидуальной работы, да? у кого очень большой, работ, большой опыт, практика, кто инвестировал свои знания более 10 тысяч часов и кто имеет базовые знания в онлайн-продвижении. Поэтому я своей задачей вижу образовывать экспертов или только лишь после этого приглашать его в свой продюсерский центр на запуски.